Здравствуйте, с вами мое дело Бюро, я его эксперт Екатерина Шашлова. И сегодня давайте обсудим, как бизнесу выжить в кризис и не только в кризис. Для этого давайте представим предпринимательскую деятельность, бизнес, как некую машину, механизм, и чтобы понять, что не так с нашей бизнес-машиной, почему подтормаживает, почему такая прожорливая, почему не может пройти полосу жизненных препятствий. Нам с вами нужно разобраться в ее деталях, в ее характеристиках и во внутренних процессах, которые в ней происходят. И прежде всего нам нужно найти те верные управленческие решения, расставить правильные приоритеты, которые дадут нам остаться на плаву, подстроиться под окружающую среду и, возможно, даже задавать какие-то собственные тренды. Но у нас с вами вебинар не по маркетингу, да, по рекламе стратегиям продаж, хотя это тоже важная антикризисная тема, но для более узких специалистов. Поэтому никаких советов по тому, как найти потенциальных покупателей и удержать уже имеющихся тут не будет. Также же, как и не будем мы строить какие-то сложные финансовые модели. Просто покопаемся в моторе этих основных составляющих бизнеса, включим логику, интуицию и подключим знания бухучета, налогообложения и кадрового дела. Дальше вы уже сможете их развить и подстроить под те нюансы ситуации особенности именно вашего дела. Итак, какие могут быть проблемы бизнеса и основные источники их возникновения? Ну, как у нас обычно в бизнесе бывает, да, когда собственник им недоволен. Или нет деятельности, или она минимальная. Или же деятельность есть, но прибыль, нет прибыли, достаточной прибыли, которая бы удовлетворяла какие-то насущные проблемы и желания. Причинами таких провалов могут быть и форс-мажорные обстоятельства, да, как сейчас там сложная геополитическая ситуация, технологические, природные катастрофы, эпидемиологическая ситуация с, там, с осенними вирусными инфекциями, с коронавирусом, которую уже да, сложно назвать новым, но мы продолжаем его так называть. Это какая-то экономическая и правовая нестабильность, когда очень много сборных ситуаций в бизнесе, да, когда нет устойчивых финансовых инструментов. Это неверные управленческие решения, ошибки ценообразования, распределение ресурсов и финансов, подбора персонала или же продвижение продуктов. Также, конечно, сильная конкуренция может повлиять на и большая налоговая нагрузка. Не будем сбрасывать со счетов внутренний саботаж, это незаконные операции, кражи, мошенничество, выкачивание денег и личные конфликты. И вот эти проблемы, следовательные пути их решения, как мы видим, объединяют три кита, на которых стоит любой бизнес. Это своеобразные вопросы, да, ответы на которые должен знать каждый владелец бизнеса и верхушка его руководителей, чтобы не плыть по течению. Плыть по течению и даже иметь удачливый бизнес, конечно, можно, но именно в периоды кризиса это течение вас может выкинуть в такие стоячие воды что не обладая вот этими основными познаниями, вы даже не будете знать, с чего вам начать и что вам делать. Итак, первый кит бизнеса ⁇ это выбранная рыночная ниша, то есть вид деятельности. Вопрос, что мы делаем, для кого и где, да, что у нас за продукт, товар, работа или услуга, насколько он уникален, где мы находимся территориально, в каком звене цепочки мы находимся, мы производители продавцы, посредники, для кого мы это делаем, кто наши потребители, покупатели, аудитория, заказчики, какова наша конкурентоспособность. Следующие ресурсы, с помощью чего или кого мы делаем то, что мы делаем. То есть из чего мы делаем, какие у нас сырье, материалы, технологии, кто это делает. Персонал наш, да, наши собственные работники или какие-то привлеченные исполнители. И какие у нас источники финансирования есть. Организация деятельности, как мы это делаем, каковы стадии процесса создания да, и реализации продукта. Как, как дела у нас сейчас в бизнесе, мы процветаем, у нас спад, баланс или кризис. Как мы организуем расчеты и как мы управляем процессами и людьми. Вот эти три основные момента, да, три кита их можно добавлять в каждый из них. Любые вопросы э, четко подпадают, которые касаются бизнеса. Ну, я вам обозначила вот такие вот общие. Для сегодняшней нашей темы вот такого набора комплектующих, да, нашей бизнес-машины, нам хватит, если что-то подкрутить именно здесь. Мы получим результат. Итак, когда перед нами маячат проблемы, или они уже случились, то очевидно, что мы должны придерживаться такого плана. Сначала мы должны определить узкое место, да, именно ту проблему, в которой, что поменялось, что произошло или несомненно произойдет. Что это? Провал продаж, например, отток персонала, превышение расходов над доходами. Когда мы не можем, да, у нас нет никаких средств покрыть обязательные расходы, текущие, так называемый кассовый разрыв, или разрыв в логистике, да, со своими поставщиками и транспортными компаниями и так далее. А дальше мы должны установить причину, источник этой проблемы. То есть что привело или приведет к этим негативным последствиям, какая именно деталь нашего механизма сломалась. Например, провал продаж у нас произошло по вине персонала, по, по снижению спроса или разрыву логистических цепочек в результате сложной международной ситуации. Да? Кассовый разрыв. От чего он произошел? Это было неграмотное управление финансами? Последствия провала продаж, какие-то неожиданные внезапные крупные траты или, возможно, там повел, подвел нас да, какой-то из наших клиентов. А, Причинно-следственную связь мы в любом случае должны проработать. Дальше нам нужно спрогнозировать а, самый худший вариант. Ну, это не серия того, что все. Бизнес закрываем. Нет, мы должны просчитать потенциальные другие прорывы, которые могут образоваться из-за этой проблемы. То есть ту цепочку, которая может активировать уже имеющиеся проблемы. Например, если мы говорим, ну начали да, с вами говорить о провале продаж, план не выполнен катастрофически, да? есть нехватка денег, нет доходов, это приведет, соответственно, к кассовому разрыву, то есть временной нехватке денег. Дальше по цепочке, возможно, вы лишитесь кого-то из работников. Например, как вариант, допустим, вы его уволите, потому что это его вина в сложившейся ситуации. Или если вы, допустим, не выплачиваете вовремя зарплату, задерживаете, да, или урежете какие-то обязательные выплаты работникам, которые он раньше получал, то некоторые работники, возможно, сами уволятся. И четвертое, конечно, соответственно, мы должны найти и реализовать решение этой проблемы. В какой конкретной последовательности вы будете решать эти проблемы, это зависит уже от самой этой ситуации. Да? Потому что, как мы видим, ключевая проблема всегда порождает за собой какое-то эхо. В каких-то случаях лучше начать с конца. Да? Если у нас проблема завела к тому, что персоналу не выплачивается заработная плата, то ее нужно решить. И решить, причем ну, практически в первоочередном порядке, найти финансирование, кредит, допустим, помощь от собственника или продажи какого-то имущества. Иногда решаем, конечно, проблему с головы, то есть то, что у нас конкретно да, сложилось. Если идет отток персонала, действительно ценных сотрудников, например, по собственному желанию, то первый шаг – это выяснение причин и торг. С ним, да, чтобы он остался. А затем уже поиск решения вернее, если он не соглашается, уже идет поиск решения да, о том, как заполнить образовавшуюся вакансию. Если в вашей компании четкая специализация, то, конечно, все последствия могут решаться практически одновременно. То есть отдел кадров у вас ведет работу с персоналом. Менеджмент у вас ищет финансирование. Отдел продаж и маркетинг делают работу над ошибками, допустим. Но приоритетность задач, не забываем про нее, она должна быть выстроена и внутри этих отдельных структурных подразделений. А Если что то у вас, например, в маленькой фирме, да, или у индивидуального предпринимателя один отвечает и за кадры, и за финансы, и за организационные вопросы, то тут очевидно, что... Приоритетность задач нужно выстроить очень четко, иначе вы запутаетесь в этом клубке негативных последствий. И вот вам на выбор да, законные способы оптимизации а, деятельности в сложное время. Первый, самый очевидный, самый популярный экспресс-метод да, – это оптимизируйте расходы, управляйте ими. В непростые времена с завидной регулярностью нужно методично анализировать их состав, классифицировать их. То есть вы должны в каждый конкретный момент знать, какие вообще траты есть в вашем бизнесе, какие из них наиболее значительны по размеру. Проведите аудит, пусть он будет какой-то самостийный, да, без специалистов. Вы как собственник, допустим, какой-то маленькой фирмы или индивидуальный предприниматель вполне можете воспользоваться, там, допустим, документами, которые может предоставить вам ваш бухгалтер. Да? Это поможет вам четко осознать, от каких вот сумм вы не сможете избавиться даже в период снижения доходов и простов. Сгруппируйте, склассифицируйте вот на такие постоянные, да, какие периодические расходы, которые идут там из месяца в месяц, из квартала в квартал, и расходы переменные, да, какие-то разовые. Например, это может быть да, расход на содержание имущества, допустим, аренда, имущественные налоги, зарплата сотрудников, если офис у вас как бы в приоритете. Но тем не менее, даже с такими затратами, что-то можно сделать. Обычно у нас это да, содержание какого-то имущества офиса и зарплата работников, допустим. Ну, например, действительно безвыходная ситуация. Свой персонал можно отправить в простой, да, и тогда зарплату придется платить меньше, не сто а 2 трети, если деятельности у вас ну совсем как бы нету. Вы можете отправить их в неоплачиваемый отпуск, но опять же это достаточно Такая схема ненадежная. Или же вы можете отдать своих работников время на другому работодателю. Тогда трудовой договор с вами у работников приостанавливается. Платить им зарплату будет уже ваш партнер. А работники смогут вернуться к вам тогда, когда ваша деятельность наладится. Эта схема происходит сейчас с участием центра занятости. Можно попробовать перевести какие-то постоянные периодические расходы а, в переменные. Да, в, например, у нас был такой кейс, когда фирма обещала работникам поднять зарплату, но в итоге она им приняла не оклад, а ввела надбавку процент от сделанными выручки или выполненных задач. Да, так называемые сейчас модные КПИ. Не должно быть перегибов, конечно, то есть найденный выход в урезания расходов не должен привести к другим проблемам. То есть, например, голый оклад работника не должен быть настолько унизителен, чтобы он начал подыскивать себе новое место работы. Потому что причин того, что он не выполнил свои какие-то показатели, может быть тысяча да, и один вагончик. И даже среди них могут быть совершенно разумные причины. Вообще на, на экономии на оплате труда, ну я, например, вот не приветствую. То есть, если эта статья расходов прямо сильно вас тревожит, там обычно в ступор вводят именно там, страховые взносы с выплат, да, то можно реорганизовать, попробовать сам процесс организации труда, то есть провести какую-то реструктуризацию персонала. Но не стоит играть в игры с государством. Плачевать им черную, серую зарплату и прям повально переводить сотрудников в ВП или самозанятых. Хотя и такой метод, как бы, тоже имеет право быть в разумных пределах, и он, он должен быть достаточно обоснован. Например, если говорить именно о снижении сдержек на оплату трудоработников, то можно автоматизировать да, чьи-то рабочие функции и места. Можно перевести сотрудников на удаленку и тем самым снизить расходы, связанные с их присутствием. Например, если вы им под проезд оплачивали, да, ГсМ там, или какие-то питания, установить режим кому-то неполного рабочего дня или гибкий график с соответствующим снижением оплаты труда. Провести можно аудит должностей с тем, чтобы выявить какие-то дублирующиеся должности или дублирующиеся функции избыточные. Можно осторожно делегировать чьи-то функции сторонним исполнителям, если это действительно выгоднее, чем держать постоянного работника. Также необходимо проверять обоснованность и необходимость тех или иных трат. Научиться отказываться от чего-то лишнего, заменять привычное аналогичным, более дешевым или технологичным. Например, некоторые виды деятельности вполне себе могут обходиться без офиса. И в случае необходимости какого-то общего сбора могут занимать там коворкинг центры конференц-залы и даже пространство антикафе. Соответственно, сократили расход на помещение на персонал, мы да, автоматизировали какой-то процесс. Конечно, эта история не для всех. Иногда самой фишкой бизнеса является офлайн присутствие, да и доступность для клиентов в режиме реального времени здесь и сейчас. Если от офиса тем паче от производственного помещения отказаться, ну никак нельзя, то есть и другие варианты, как бы рассмотреть более дешевые, да. Помещение, попросить скидку арендодателя, если вы снимаете это помещение, уменьшить снимаемую площадь или найти себе субарендатора, разделить с ним это пространство. Допустим, там вы больше работаете в утренние часы, а он налегает на вечер как вариант. В конце концов, можно и формат, как бы, предоставления территорию своих услуг, да, сменить. Сейчас, например, в общепите стали очень популярны фудтраки. Ну, это уже из области маркетинговых ходов, опять же, то, как вы будете адаптировать мои, мои, наши советы, наши редакции под конкретно вашу деятельность, потому что, конечно, советы на все случаи жизни, да, и всем видам деятельности дать нельзя. Надо сказать, что в кризис да, очень сильно страдает рынок недвижимости, особенно коммерческой. Да, и, возможно, удастся найти хороший вариант по приемлемой цене. Кстати, есть определенный да, плюс в кризисе. Мы с вами уже нашли какие-то хорошие, что-то нужно для бизнеса. Можно купить по хорошей цене, так как многие, да, и, возможно, это даже и вы будете после этого вебинара в желании получить хотя бы какие-то доходы, очень сильно демпингуют свои цены. Можно приостановить, если говорить о зарплате, да, вспомнила, вот еще можно приостановить какие-то действия соцпакетов каких-то для работников, да, это медицинское, добровольное страхование, другое, какое-то оплату спортивных абонементов, оплату питания, если, ну, конечно, не предусмотрено законодательно отменить, упростить корпоративы, тимбилдинги за счет работодателей. Иногда, если позволяют ресурсы, такие масштабные да, проекты можно заменить какой-то там разовой выплаты, чтобы работникам не было сильно обидно. Конечно, всегда нужно понимать, стоит ли овчинка выделки, то есть насколько крупную сумму мы вот вырежем сейчас из расходов или соберем из группы незначительных трат, да, значительную экономию. Повлияет ли она на картину в целом или это делать просто бесполезно? И как при этом она отразится на деятельности компании, на качестве нашего продукта. Например, очень осторожно надо экспериментировать с более дешевыми материалами и исполнителями, да, и со смены как раз вот контрагентов. Такие переключения нужно проводить в тестовом режиме, а не для всех и не сразу, и тщательно контролировать качество продукта или результаты процесса, зависящего от них. А также проверяя на надежность новых контрагентов, чтобы ни в коем случае не попасть в жесткую зависимость от них. И вот, кстати, в этом <клышко> помощь таким решением наши сервисы проверка контрагентов и подбор контрагентов, которые зашиты в личном кабинете сервиса «Мое дело. Бюро». Еще одним бичом в бизнесе в плане расходов является ситуация, когда чаще всего собственники бизнеса путают бюджет фирмы с личным карманом. И иногда ни топ-менеджеры, ни бухгалтеры повлиять ну, никак на это не могут, особенно если владельцы одновременно являются сотрудниками, да, начинают очень часто проходить у нас в учете то премия, то материальная помощь, то индивидуальное повышение окладов. И вот в такой безнадежде, вот современный, своевременный анализ расходов, он может помочь осознать масштаб таких трат и правда зачастую действует как отрезвляющий прям душ, хотя бы на время прекращает все эти переливания. Также нам нужно научиться распределять с вами расходы во времени. Нехороший элемент такого планирования и оптимизации ⁇ это график платежей или по-другому платежный календарь. Это не обязательно какое-то навороченное решение, какая-то спецпрограмма, хотя некоторые бухгалтерские программы оснащены таким функционалом. Это может быть просто таблица да, в Excel, какой-то список, в котором указаны крайние даты, очередность, приоритетность оплаты тех или иных расходов и их суммы, а также поступление, то же самое да, с доходами, поступления и даты. Конечно, с учетом сроков, которые вы оговорили в договорах, или которые закреплены законодательно, например, для уплаты налогов. Ведь как у нас обычно существует малый бизнес, да, особенно новый. Выставили счет, надо скорее оплатить, чтобы долгов не было. А то, что этот долг по договору, например, можно оплатить в течение там, 10 дней, а то и больше, не просекли. да, В это время, допустим, истекает срок уплаты налогов или выплата зарплаты подходит а Денег уже нет, а выручка там, придет на следующей неделе, а результат там пени по налогам, споры с сотрудниками, да, не дай бог, компенсация за невыплату зарплаты. Дальше работайте со своими поставщиками и кредиторами, да, у которых можно попросить отсрочки, скидки. В части погашения вашего долга, да, вашей кредиторской задолженности. Также можно организовать какие-то бартерные операции, если у вас нет да, ликвидных активов и вам нечем заплатить. Предложите какой-то обмен, товарообмен. Да, возможно, пойдут навстречу вам не все, но, как говорится, за спрос денег и не берут. Кстати, достаточно гибкий подход к должникам у банков и лизинговых компаний, да? поэтому если, например, у вас есть кредиты, то самое время обратиться за кредитными каникулами, за рефинансированием, реструктуризацией, какой-то отсрочкой. Да, урезать доходы – это как бы экспресс мера, она может сработать, но именно в сложных условиях ее эффект быстро сойдет на нет, да, потому что если мы говорим, допустим, о периодических, <coughs> извините, о расходах, то сколько, что из них мы можем урезать, если мы там уже из постоянного все на свете урезали? Поэтому отличительная черта, потому что отличительная черта кризиса у нас это падение именно доходной части, да. Поэтому тут с доходами тоже нужно поколдовать, конечно, точно так же, как и в работе с расходами, прежде всего, анализ. То есть вы должны четко осознавать, какие у вас цены, какой у вас объем производства реализации, какие вы взяли новые обязательства перед клиентами, да, кому что, сколько поставить, какой у вас пик роста там или спада, где вы сейчас находитесь, где у вас точка безубыточности, да та цена ниже которой опускаться вам уже будет опасно и невыгодно что в платежном календаре запланировано у вас из поступлений на ближайший период. Точно так же, как мы контролируем каждый рубль расходов, также мы должны знать, кто и когда нам должен за запроданный продукт и каковы приблизительно хотя бы плановые прогнозы продаж. Для аудита доходов, расходов, я уже сказала, не обязательно при приобретать, как и для платежного календаря, какую-то спецпрограмму. Обычные таблички Excel настолько наполнены мудрым функционалом, если вы ими владеете, да, при умелом обращении могут там и сортировать, и подытоживать суммы, делать промежуточные итоги, показывать информацию отфильтрованную по каким-то признакам, строить графики и тому подобное. Если такой продвинутости времени у вас нет, то ну, вполне использовать можно их как обычный калькулятор. Если это какой-то небольшой да, бизнес, где все прозрачно, в принципе, достаточно будет вам какой-то простой таблицы, которой вы сможете сделать вывод самостоятельно. Дальше, значит, как различные рекламные уловки, маркетинговые ходы, да, ориентированные, как правило, на новых клиентов. Точно так же мы должны работать и с постоянными покупателями, чтобы не потерять. Да, то есть мы должны именно в плане мудрой какой-то маркетинговой политики да, давать индивидуальные скидки, отсрочки, предлагать новые продукты или полюбившиеся уже этим клиентам с целью поднять продажи напоминать о себе если запаса прочности нет у вашего бизнеса то внимание преференции в ущерб себе конечно представлять не нужно кому поручить эту работу с новыми старыми клиентами да ну специально обученным людям понятно если они у вас есть да? Может быть, у вас их нет тогда, может быть, это будет там какой-то вдохновленный студент, да, или какой-то работник, который вы отвлечете на это. Это вы должны уже сами оценить по структуре вашей компании и по соотношению цены, да, качества, результата работы. Как и определиться там с другими способами таких маркетинговых ходов, это уже решение из другой сферы этого антикризисного менеджмента, не по нашей теме вебинара. Подумайте, может быть, вы можете расширить свой бизнес или даже выйти за пределы своей ниши на рынках. Да? Может, вы готовы предложить новый продукт или какой-то антикризисный пакет услуг, расширить список потенциальных клиентов за счет какого-то сегмента, на который вы раньше не ориентировались, не обращали внимания, допустим, он вам казался мелким или наоборот слишком крупным. Однако этот пункт нужно, конечно, применять с осторожностью, потому что в ряде случаев наоборот нужно поставить на стоп набор всех новых обязательств, перед клиентами даже сократить, допустим, ассортимент или объем производства, потому что с точки зрения... Бизнеса достаточно провальной тактикой, финансовой пирамиды, да, когда еще не отработанные авансы от новых клиентов полностью уходят на покрытие расходов по заказу предыдущего. И в условиях кризиса очень велик шанс, что какая-нибудь сделка у вас сорвется, да, аванс придется вернуть, возникнут непредвиденные какие-то форс-мажорные расходы, оплатить а которые будет неистек. Это будет снежный ком, это будет вот этот так называемый кассовый разрыв. Может быть, вы не готовы к новым продуктам и новым схемам работы, а делать вам это придется наоборот, потому что, например, вы занимались торговлей иностранными брендами, да, а теперь прямого выхода к ним нет. Значит, придется удлинять логистические цепочки, чтобы ввести эти товары через дружественные юрисдикции. Это тот самый разрешенный теперь параллельный импорт. Да, мы, наверное, все заметили. Недавнее триумфальное возвращение знаменитых газированных напитков, ушедших с нашего рынка, вернувшихся на, с этикетками на казахском языке. Можно искать аналоги продукции у других зарубежных поставщиков да, из других стран и российских в рамках импорта с Но тогда нужно понимать, что своего покупателя выросшего на каких-то определенных товарах, придется приучать к этому продукту, презентовать его каким-то образом. Но, в принципе, поскольку выбора особого сейчас ни у кого да, и не будет в том, что у нас пропало с то, в принципе, каких-то проблем особых с этим вариантом быть тоже не должно. Начните, наконец, собирать долги, то есть работать со своей дебиторской задолженностью, требовать ее со своих должников. Во-первых, это деньги. Во-вторых, в кризис точно так же есть риск, что они приостановят деятельность да, или прекратят даже ее. Может быть, будет какие-то массовые банкротства ваших должников. Поэтому к этому процессу нужно подойти, нужно подойти спокойно, без паники и порой даже творчески, потому что все мы люди, и все мы люди разные, и на верхушках да, у ваших должников тоже стоят те же самые люди. Пряник порой действует лучше кнута, бывают случаи, когда кредиторам даже выгоднее простить должнику часть долга, чтобы получить его остаток, и такие прецеденты в принципе были. При этом, конечно, нужно будет учитывать, что тут будут действовать особые правила налогообложения, операции по упрощению долга. А бывает, что действовать надо жестко. Да, при просрочке, отказе вернуть долг, все там сразу стоп продаж, стоп-отгрузки или выполнение работ. Тут главное исходить из принципа Не навреди себе, потому что не прервать все эти цепочки которые повлияют и на ваши собственные доходы да? если вы никому ничего не огрузили соответственно выручку не получили план такой если сделаете инвентаризацию расчетов составьте список должников да, кто там чтобы было видно кто сколько за что должен если у вас есть бухгалтер или бухгалтерская программа то все это делается достаточно быстро оперативно Можете даже сверху расчетов с ними провести, с этими должниками, чтобы убедиться, что вы учли да, все, что они вам перечисляли, и они тоже знают именно ту сумму, которую они должны. Бывают расхождения, бывают расхождения достаточно сильные, особенно в плане начисления каких-то штрафных санкций по договору, когда кто-то считает, что ему там уже должны лимон, а другой говорит, нет, здесь не так написано. Ну и в любом случае вы должны, да, позвонить, написать, узнать, можно ли получить эту оплату прямо сейчас, этот это долг. И напоминать надо о себе достаточно регулярно и оформлять это официально, то есть письмами, пусть даже электронными, да, с заверенными какими-то подписями, телефонограммами, ну и как а, конечный, да, Пункт назначения, если уже ничего не получается и нет никакого результата, это, конечно, обращение в суд. И по максимуму избегайте новой дебиторской задолженности. Например, если возможно, со всеми клиентами или хотя бы с их частью, которая согласна, да, перейти на работу по частичной или полной предоплате. Зарабатывайте, на чем можете. Это немного похоже на совет расширить рынок своего сбыта, но на самом деле это решение более простое и менее затратное. Это не новый проект, это случайные заработки. Может быть у вас спустует складское или какое-то иное помещение, пространство, которое подойдет там под каворкинг, под субаренду. Может быть у вас простое дорогостоящее оборудование, Распродайте ненужные активы, материалы, запасы, имущество. Возможно, вы купили сырья с излишком. И теперь вы его храните, и это приносит лишние траты. А использование в производстве пока у вас не планируется. Возможно, вы съехали из офиса. И перевели сотрудников на удаленку. Можете распрощаться с офисной мебелью, с какой-то техникой оставить, да, какой-то минимум. Если раньше, допустим, вы снабжали каждого работника офисной оргтехникой, да, там компьютер, ну принтер, конечно, может быть не у каждого. То сейчас это вообще может быть одно рабочее место на какую-то группу сотрудников по составленному графику там посещения офиса или какого-то рабочего места. Также вы можете не только да, реализовать какое-то ненужное, мышление, но и сдать его в аренду. Очень популярный, кстати, сейчас способ. В аренду сдают и тренажерные, и клининговые, строительное оборудование. И, кстати, вы можете не только сами сдавать в аренду, но и взять что-то нужное для вас. Очень выгодно, кстати, когда что-то требуется вот разово, покупать и ставить себе это на баланс, потом еще хранить, не дай бог, обслуживать невыгодно. Сократите распределение прибыли участникам. Сейчас у нас закончился уже мораторий на банкротство, который для всех закрывал выплату, распределение прибыли, выплату дивидендов и долей. Да? Но то, что мораторий на банкротство закончился, пока не слышали мы, что кто-то прям официально собирается его продлять, хотя предложения такие поступают от депутатов. Но в любом случае кризис – плохое время для выплаты дивидендов. Да, там Газпром объявляет 50 рублей на акцию. Но малому и среднему бизнесу часть свободной прибыли лучше оставлять все-таки в компании на будущее развитие, на непредвиденные траты, на поддержку, мотивацию персонала. Соответственно, лучше создайте какие-то фонды, накопления, или да, сделайте какой-то неприкасаемый остаток денежных средств. Например, откройте депозитный вклад в банке, в котором у вас идет на кассовое обслуживание, чтобы по ее долгам потом не пришлось собственнику отвечать, да, да вносить какие-то недостающие деньги, чтобы покрыть кассовые разрывы. Вообще боятся да, субсидиарная ответственность. Но это в плане организации, да, такой совет. Хотя индивидуальный предприниматель, предприниматель тоже вполне может вести такие фонды, как неприкасаемый, да, ннз какой-то. Такие копилки можно создавать под разные цели. И они вас могут спасти в какие-то кризисные моменты. Например, такой вот резервный фонд, фонд накопления можно будет потратить на выплату зарплаты, когда кризис сильно ударит по доходам. А, ведь не платить-то работникам, да, мы уже обсудили с вами, это не только опасно, потому что есть ответственность для работодателя, в том числе рублем, но и бесчеловечно текущий период, если кризис у нас в бизнес-сфере, то кризис в личных доходах граждан тоже как бы имеет место быть. Обратите внимание, что отчисления на создание не любых резервов можно учесть в налоговом учете, да, как свои расходы. Об этом можно подробнее почитать в материалах бюро. Также вы можете узнать, какую, на какую поддержку от государства вы можете рассчитывать. Когда мы говорим о господдержке, конечно, прежде всего имеем в виду всякие гранты, субсидии и льготные кредиты. Я вот вам на слайде привела там примерный перечень тех программ, которые сейчас действуют, да, доступные подобное финансирование. Сейчас идет в составе контрсакционной поддержки экономики и в рамках обычного запланированного развития экономики страны. Не забывайте про уже установленные отсрочки в уплате налогов, в частности, там, единого налога при усын на региональном уровне в вашем субъекте Федерации, страховых взносов. Эта мера, конечно, вас не освободит, кому она положена да? от налоговой нагрузки, просто передвинет сроки расчета с бюджетом, однако в ряде случаев это может... Помочь вам да, в том же платежном календаре передвинуть какие-то сроки, где подумать, где взять деньги или их подкопить. Изучить доступные способы оптимизации налогообложения, которыми можно снизить налоговую нагрузку. Обратите внимание, что ключевое слово здесь законные. Это, к примеру, да, выбор правильного режима налогообложения. Выгодными для бизнеса, конечно, являются спецрежимы УСН, ПСН. По сравнению с общим режимом налогообложения, налоговая нагрузка по расчетам ФНС России меньше почти в два раза. Со следующего года у нас будет плюс еще один э, режим автоматизированный УСН, который откроется для большего числа э, налогоплательщиков, чем открыто сейчас в качестве пилотного экспериментального проекта. Дальше. Мы должны научиться использовать налоговые инструменты, присущие тому режиму налогообложения, который мы используем. О чем тут речь? И это выбор своего объекта налогообложения – или методы учета, да, когда налоговое законодательство предоставляет такие альтернативы. То есть, например, если мы используем спецрежим в виде УСН, то а, в зависимости от соотношения доходов и расходов той или иной компании или ИП, будет выгоднее использовать объект доходы или объект доходы минус расход. А, это чисто математический, математический расчет, ничего тут придумывать, изобретать не надо. А использование в налоговом учете, например, по, при общем режиме налогообложения такого метода, как создание различных резервов, которые распределяют значительные расходы в течение налогового периода и помогают избежать нам уплаты значительных сумм налогов в одном отчетном периоде, да, когда расходы еще не признаны, и провалов, убыток подозрительных да, для инспекторов единомоментно в каком-то отчетном периоде. Это использование механизмов амортизационной премии основных, основ, основных средств, да, когда амортизация, перенос части стоимости имущества идет в ускоренном темпе. Налоговых вычетов по налогу на прибыль, единых налогов, НДФЛ и НДС. И вот, кстати, на НДС я призываю вас обратить большое внимание, потому что по разговорам с региональными представителями бизнеса да, к сожалению, такая тенденция выявляется, что как-то они не обращают внимания на такую тонкость, что если ваш бизнес на общем режиме, да, то вы должны сказать своим работникам, что закупаться у поставщиков на УСЭ может быть просто катастрофически невыгодно. Потому что если у вас есть НДС, да, есть деятельность, вы от этого налога не освобождены, льгот у вас нет, вы будете платить в бюджет значительные суммы, значительные по сравнению с тем, что вы получили в виде доходов. Если вы не сможете уменьшить эти суммы к уплате за счет вычетов по входному налогу, по товарам, работам, услугам, имущественным правам, которые вы приобрели для своего процесса, для своего бизнеса. А для этого он должен быть у поставщика, а у упрощенца его нет. На одном из старых вебинаров даже проводили числовой разбор Мы такой ситуации. Там получалось, что чтобы закупки упрощенцев были выгодными для общего режима налогообложения, ну, должна быть супер вкусная цена по сравнению с поставщиками на ОСНО, иначе все съест злосчастный НДС. Также учет убытков, да, счет уменьшения финансового результата нас интересует в плане оптимизации налогообложений, потому что, учитывая убыток, уменьшаем налог на прибыль, допустим, да. Но не секрет, что сейчас бизнес существует... В нескольких параллельных реальностях бухгалтеры реально составляют несколько отчетностей для банков, для налоговой, для собственников. Потому что просто боятся указывать убытки как критерии да, какой-то там неблаговидной деятельности. А банкам, соответственно, показывать это нельзя, потому что можно не получить кредитные ресурсы. Ну, как бы мы, как справочная да, консультационная система, такой вариант развития событий не приветствуем, потому что все-таки учет должен быть достоверным. Вот, поэтому мы советуем в, план, в планах оптимизации иметь в виду о том, что если у вас убыток, ну так вы используете хотя бы какие-то его возможности. Да? Тем более, если они вам предоставлены с переносом на несколько лет. Можно уменьшать потом налог на прибыль. Дальше не забываем о том, что у вашей организации или п могут быть какие-то налоговые преференции. В используемом вами режиме. Это пониженные ставки, да, налоговые льготы, освобождение от налогов. Они могут быть установлены как на федеральном, так и на региональном уровне. И тут важна именно максимальная информированность в этом вопросе. Важно держать руку на пульсе, потому что изменения законодательства, в том числе и положительные, происходят у нас чуть ли не каждый квартал, каждый месяц по тем налогам, для которых отчетный период вот такой продолжительности. Считайте, что я тут прозрачно намекаю на то, что лучше всего с этой целью могут правиться продукты семейства мое дело. Да, это справочная система бюро, это аутсорсинговое бухобслуживание <coughs> и автоучет в интернет-бухгалтерии. Дальше, давайте научимся манипулировать доходами и расходами. Опять, <coughs> это может быть что? Подмена трудовых отношений да, гражданско-правовыми или самозанятыми. Замена зарплатных выплат на необлагаемые выплаты. Поэтапное выполнение работы услуг, чтобы э, распределить доходы по нескольким налоговым периодам, а не платить большие суммы в единомомент. Это делегирование обязанностей, отсорсинг, аутстаффинг, вуалирование какой-то сделок. Да, э, ну... Законная, там речь о том, что можно, допустим, сделку сделать не напрямую, а через посредника. Это обоснованное дробление бизнеса. Но это тоже такой вопрос, вообще, деле тема вебинара. И мы с вами, обратите внимание, ничего, никуда детально да, не залезаем. У нас общие решения... Общие управленческие решения, которые могут быть приняты, которые дальше уже будут детально разработаны в зависимости от особенностей вашего бизнеса. И а, имейте в виду, что для цели манипулирования доходами и расходами в налоговом учете <coughs> эти цели прямо противоположны выживанию бизнеса. То есть в налоговом учете а, цель разогнать расходную часть, да, сделать ее больше чтобы снизить налогооблагаемый доход и, соответственно, меньше заплатить налогов в бюджет, если мы говорим о расходах. Да? То есть то, о чем мы говорили выше, управление доходами и расходами в кризисе может негативно отразиться как раз на сумме налоговых обязательств. Если расходов меньше при стабильном или возрастающем доходе, часть налогов, соответственно, придется платить в большей сумме. Поэтому, выбирая, какие расходы резать, нужно отдавать предпочтение прежде всего тем необоснованным, непрофильным, неудобным, да, которые не учитываются в налоговом учете и которые, возможно, не несут даже никакой полезности для вашего бизнеса. Оставя себе целью, допустим, прирастить доход, вы должны четко осознавать, что государство откусит у вас кусок. Как в анекдоте, да, что такое, как объяснить детям, что такое налоги. Откусить кусок купленного им мороженого. Теперь мы должны как бы вот четко осознавать вот эти да, разносторонние цели того, как мы... Манипулируем доходами и расходами в кризис, чтобы сделать больше свою доходность. И то, как мы манипулируем ими в целях налогового учета. И эти, казалось бы, несовместимые две да, разнонаправленные а, дороги мы должны с вами все-таки совместить. И это сделать реально. Теперь давайте меня попросили в рамках этого вебинара раскрыть еще одну тему, коснуться ее, это отток персонала, да, пути решения, минимизации патии. Давайте договоримся с вами о том, что мы сейчас будем говорить именно о проблемах, связанных с рабочим процессом да, или с какими-то непреодолимыми обстоятельствами, как сейчас у нас складываются в стране, а не об ошибках в подборе персонала. О претензиях, о да, каких-то основанных на личностных конфликтах, там особенностях каких-то индивидов. Это вообще уже сфера психологии. Вот. Из критичных ситуаций оттока персонала, раньше мы что могли представить? Да? Это сильное принципиальное разногласие о рабочем процессе между руководством и прям всем коллективом или большей его частью. Выливающиеся многолюдные забастовки, в увольнение. Это отток зарубежного персонала, в основном из ближнего зарубежья, помним, да, было а, в а, ковидный карантин, в основном в сфере строительства, транспорта какого-то обслуживания, а, когда уезжали эти зарубежные наши помощники, да, образовывались вак вакантные места а, какие-то. И приостанавливалась вообще какая-то бизнес деятельность у нас в тот период. Может быть вялая почти постоянная текучка кадров из-за разочарования в работе, да, по принципу ожидания реальность. В каких-то там торговых точках, да, в основном такое есть. Это может быть утечка высококвалифицированных специалистов, когда их перекупают какие-то ваши конкуренты. В да. тех отраслях, где это связано именно вот с рабочим процессом, то есть мы говорим о переработках, да, недостаточной или несвоевременной оплате. Уже, в принципе, разработаны какие-то методы борьбы основные с такими явлениями. Если мы тут говорим о транспорте, о логистике, о добыче полезных ископаемых, строительстве, там других каких-то квалифицированных рабочих профессиях и об узких ценных специалистах, то, как правило, в среднем и крупном бизнесе там очень сильны профсоюзные движения, легальные, нелегальные, зарегистрированные, незарегистрированные, сплоченность коллектива. Они почти всегда приходят к взаимовыгодному решению, соглашению с работодателями. У них развита система мотивации сотрудников, да, когда сотруднику ценным предлагаются и создаются настолько хорошие финансовые производственные условия, что уже как бы налево мне в бедряшке нельзя. И штрек-брейхерство, когда работодатель четко знает нужных людей, которые временно заменят его постующих работников. Если мы говорим, например, о торговле, о сфере клининга и сфере обслуживания да, каких-то других сфер, где вот персонал рядовой такой, да, не требует особо высокой квалификации и недостатков в у них вообще, в принципе, ну, мало. Потому что у них нет завышенных требований, потому что процесс обучения новичков, он не сложен. И сыскателей у них достаточно много. Такие способы можно адаптировать и упростить для малого бизнеса. Да? И в принципе любой достойный руководитель их успешно использует интуитивно. Для этого не нужно проходить никаких специальных особых тренингов. Если работник, который для него ценен, необходим, да, там, он недоволен, или он просто уходит да, по собственному желанию, то первый шаг – это всегда торг. Это проба договориться, проба узнать причину и предложить какие-то э, выгодные, заманчивые предложения. Тут, и тут как бы меры заманивания, они вообще ограничены только фантазией да, и, и карманом, наверное, да, и финансовыми ресурсами работодателя. Это и повышение зарплаты, и офисные и социальные привилегии. И карьерные росты, какие-то новые интересные проекты, и даже звание в совести подчиненного тоже имеет место быть и срабатывать. Ну, конечно, сейчас на повестке дня проблема, которую такими методами не решить, потому что тут вмешались непредвиденные обстоятельства, объявленная в нашей стране частичная мобилизация. И, к сожалению, некоторые даже государственные ведомства столкнулись с тем, что людей просто забирают э, цехами, отделами, э, что может сделать работодатель, помимо тех обязанностей, которые налагает на них законодательство, в том числе, чтобы э, и для себя хоть как-то нивелировать да, ситуацию с тем, что от него уходит э, его работник. Вместо э, шага один, да, который вот на слайде у нас, представлен в виде действия при обычной ситуации оттока персонала. Да? У нас переговоры с работником, они заменяются другим пунктом, потому что говорить с работником тут нечего, да? он не влияет на эту ситуацию. Работнику нашему надо помочь. Займитесь достоверным информированием в этом вопросе, да, даже защита его прав, например, на отсрочку, там, освобождение или бронирование, возможно, есть в вашем бизнесе. К сожалению, перегибы в призывных пунктах в военкоматах есть. Порой это очень не, не печальная, несправедливая история, несмотря на то, что вроде начали даже возвращать уже тех, кого призвали ошибочно, но все же. Не каждый человек может отстоять свои права просто в силу того, что он о них не знает, что они у него есть. Много очень противоречивой информации нам дают и высокопоставленные чиновники, и авторитетные средства массовой информации. А ваш кадровый специалист, юрист да, или даже руководитель, он обладает большим багажом знаний, большим опытом в поиске, усвоения правовой информации, сложных терминов, формулировок, которые... Важны в данном случае в нормативных документах. Да? Что делать, если вашего сотрудника мобилизуют? Что делать, если вы знаете, что ваше предприятие подпадает под брони, отсрочки? Или вы хотите узнать, есть ли у вас вообще такие отсрочки? Что делать, если воинский учет не вели и теперь точно надо? Можно почитать в бюро. Мы собрали там для вас целую рубрику «Мобилизация 2022. Шпаргалка работодателю». Ну и как бы ищите замену как в ситуации в мобилизации, так и в ситуации, когда работника не смогли или обычного работника не смогли, не стали уговаривать остаться. Вообще в период кризиса обычно проблем найти нового сотрудника нету. Да? Люди обеспокоены своим будущим, своей стабильностью, с готовностью, идут даже на понижения каких-то должностей. И мы, ну, все равно мы должны не забывать, например, о таких непопулярных соискателях в обычное время, да, как беженцы и студенты, которые, ну вот студенты и вузов, и колледжи, которые без опыта, да, ну... Мало энтузиазма обычно вызывают у работодателей, а беженцы сейчас, можно сказать, наводнили наши регионы, и, конечно, они сидят без работы. Также сейчас действует, будет действовать до конца года и следующего года, тоже механизм временного перевода работников, рискующих потерять работу к другому работодателю. То, о чем мы с вами раньше немножко уже поговорили. Да, вы, наверное, слышали. Это в моих советах. Такой перевод возможен при участии службы занятости, согласии самого работника. И помимо того, что вы не будете платить зарплату, да, если это ваш работник, а тот работодатель, к которому эти работники уходят, и это, кстати, может быть и ваша организация, кто знает, Сейчас действует программа субсидирования работодателей, трудоустроивших таких вот безработных граждан, молодежь, и которые вот временно трудоустроил у себя чужих сотрудников. Проблема, конечно, всегда больше в том, что нового работника его надо обучить. И вот эта пауза настройки может поближе с собой, естественно, другие какие-то сбои, да, что вынужденный какой-то простой, ошибки, брак, бракованная продукция, отвлечения других сотрудников на обучение, наставничество. Ну, тут, как говорится, ну, соляви. А Можно пойти другим путем, не искать нового сотрудника или искать, но ну, не на все вакантные места, да, и реорганизовать сам процесс. Организации труда тоже чуть раньше об этом говорили в плане снижения расходов на оплату труда. Здесь эти методы тоже подойдут. Напомню, мы автоматизируем полностью или частично какие-то рабочие места, передаем ряд услуг на аутсорсинг, на аутставинг сторонним исполнителям. Или заключаем гражданско-правовые договора. Да? Это, например, легко всегда делается с транспортными, курьерскими, юридическими, бухгалтерскими услугами. Иногда попутно даже помогает сэкономить на зарплатных налогах и взносах, если исполнитель предлагает хорошую цену. Проверьте, значит... Варианты совмещения. Возможно, какой-то ваш штатный сотрудник хотя бы временно может совмещать должности ушедшего. Может быть, у вас есть ненужные дублирующие функции, кого-то из сотрудников можно освободить, и он сможет заменить, например, мобилизованного сотрудника. Ну, вот, например, вот вы организовали, да, с доставку своего продукта самостоятельно. Вот есть у вас там курьерская служба или вы отвлекали какого-то работника на это дело. А может быть сейчас стоит там рассмотреть вопрос продаж через маркетплейсы или интернет-площадки, которая будет организовывать вам доставку, да? Или, может быть, вы какую-нибудь коллаборацию с офлайн магазином придумаете и оттуда товар заберет уже сам. Покупатель. Что касается еще такого горячего вопроса финансовой поддержки работников, которые покидают вас вынужденно, например, из-за проблем со здоровьем, да, родственниками или из-за той же мобилизации. Если ваш бизнес пытается именно выжить да, в сложной ситуации, то очевидно, что такие дополнительные выплаты будут для вас не очень своевременные. Никаких обязанностей для ежемесячных выплат материальной помощи в таких ситуациях никто на работодателя не накладывает. В том числе это касается ситуации с мобилизацией. Советы от Минцифры, да, которая рекомендовала ежемесячно выплачивать мобилизованным работникам до 80% зарплаты, материальную помощь, еще с лозунгом это... Минимум, который мы можем сделать, вот эта информация просто взорвала наши чаты и взорвала наш мозг, если честно. Такие советы можно назвать вредными. Под ними нет не только законодательной никакой основы, даже элементарной логики. Да, ряд гигантов. бизнеса сейчас объявил о таких мерах поддержки для своих мобилизованных сотрудников. Но где в этой пищевой цепочке, да, допустим, КАМАЗ, Росатом, РЖД и какой-нибудь там ИП Иванов? А, ну, поэтому все остается на ваше усмотрение и, и на ваши ресурсы. Стоит, единственное, что проверить локальные нормативные акты по выплате персонала, да, персонала регулирующего оплату труда, чтобы удостовериться, что там не прописаны у вас никакие выплаты, которые формально могут подходить под эти случаи. И тогда вы будете обязаны ее выплатить, но просто потому, что вот когда-то вы сами придумали это правило вот в такой вот обширной формулировке. Если такие выплаты внутренней политикой вашей компании не предусмотрены, то финансовую помощь несчастным и мобилизованным работникам вы оказывать не обязаны. Теперь поговорим про то, что делать, если мобилизовали топ-менеджеров. Да? Под ними будем иметь в виду руководителя организации, владельцы ее, да, учредителя, акционера, участника или самого индивидуального предпринимателя. Во-первых, пока существует такой нюанс: военнослужащие, в том числе призванные по мобилизации, не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью ни сами, ни через доверенных лиц а также не могут участвовать в управлении коммерческой организации И это касается не только эм, генерального, допустим, да, директора, но и владельцев-совладельцев бизнеса. Потому что у нас собрание участников и акционеров являются высшим органом управления организации, э, То есть не могут они быть да, военнослужащими э, ни ИП, ни владельцами, ни руководителями компаний. Однако... Никаких катастрофических последствий в этом плане для нарушения этого запрета в законодательстве не предусмотрено. По Закону должны уволить со службы такого активного да, военного с утратой доверия. Но как показывает практика, даже в мирное время и подкреплена на судебными разбирательствами, достаточно часто вместо увольнения делается выговор или строгий выговор. В период мобилизации, как мы все с вами понимаем, увольнять никто таких военнослужащих не будет. Потому что это нонсенс. Да? Мобилизовать сотрудника с тем, чтобы затем его уволить за то, что он занимался и до этого предпринимательской деятельностью. Поэтому тут речь идет не о закрытии бизнеса однозначно. Если он сможет работать в их отсутствие, Конечно. И не об увольнении с должности руководителя. Такие резкие решения остаются на откуп все же самим бизнесменам. В Госдуму уже внесли законопроект, который разрешит и упростит индивидуальным предпринимателям передоверие своего бизнеса другому лицу. А пока варианты решения таковы, как вы видите вот на слайде. Да? То есть можно продать бизнес. Если для владельца организации это будет означать продажа его доли без закрытия юридического лица, то есть та же самая фирма под тем же самым названием, возможно, по тому же самому адресу будет благополучно существовать все, что изменится в Юл, это указание да, участников или акционеров. А вот для ИП продажа бизнеса будет означать закрытие самого ИП. Но, соответственно, можно приостановить деятельность, да? а если, допустим, такой бизнес не сможет работать без мобилизованного топ-менеджера. В этом случае, например, ИП может не платить страховые взносы за себя, то есть так называемые фиксы, как в жесткой сумме, так и вот 1% с превышения этой суммы, если подаст соответствующее заявление. Сейчас тоже предлагается сделать такое освобождение вообще автоматическим, чтобы никакого заявления было не нужно, потому что мы понимаем, что когда идет мобилизация, никто времени рассусоливаться вам особо не даст, какие вы там должны взносы не платить, бизнес закрыть или еще что-то. Но при этом ряд затрат и обязанностей за предпринимателями или остановившей деятельности организации все же сохранятся. Например, если есть сотрудники, то им придется оплачивать простой да, или отправить их к другому работодателю или вообще уволить. А для оплаты страховых взносов заработников ни у индивидуального предпринимателя, ни у организации на никаких поблажек нет. Также придется сдавать какую-то отчетность. Соответственно, совсем уж плохое решение да, это закрыть бизнес, но процедура это не быстрая. Особенно для организаций и для тех, у кого есть неисполненные кредитные обязательства, например, по госконтрактам, по субсидиям. да, Мы все знаем, там очень строгие правила, очень строгие сроки. Поэтому доверенность кому-то все же придется оформить, чтобы этот человек мог в отсутствии мобилизованного хотя бы представлять его интересы в той же налоговой инспекции для закрытия бизнеса. Ну, конечно, это крайняя мера ситуации, когда, ну, по факту, был бизнес одного человека, без которого он просто не может существовать, да, потому что секреты этого мастерства, они не были переданы никому. И мобилизованному руководителю организации можно оформить доверенность, да, например, передоверить свои полномочия своему заместителю, тут будет процедура такая, стать временно исполняющим обязанности, какой то другой человек вместо генерального руководителя можешь по уставу, если в уставе напрямую было сказано, что без доверенности, в отсутствии руководителя ну, такая-то -такая должность может исполнять обязанности генерального директора. Либо, если такой оговорки в уставе организации нет, то, соответственно, нужно оформить доверенность на такого человека, чтобы он мог стать да, в РИО, как говорится, на время мобилизации генерального директора. У индивидуальных предпринимателей и у владельцев организаций, соответственно, тоже есть вариант оформить доверенность на управление делами другому лицу. Да? То есть передоверить, сделать его каким-то управляющим. Но следует учесть, чтобы по ней... Например, нельзя передать все права ИП. Например, закрыть бизнес другой человек не сможет. То есть, заявление все равно должно быть собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем. Ну, в общем-то, мы рассмотрели то, что нам хотелось вам рассказать да, по этой теме. Возможно, вам покажется это все очень мало размыто, но тут нету да, единой пилюли. Вы все равно должны выработать какой-то пакет своих личных решений, а для этого вы должны четко понимать и иметь какой-то план, который мы, в общем-то, и предоставили вам в этом вебинаре о том, какие именно решения в плане кадровой политики или оптимизации налогообложения более детально, но ну, честно скажу, это тема реально одного вебинара. Причем даже если взять тему законной оптимизации налогообложения, я пыталась несколько лет назад, честно, я провела этот вебинар, да, и люди говорили нам спасибо за него, но... Одновременно я понимала, что столько знаний, столько вещей, которые мы бы в редакции бюро хотели бы рассказать вам по этой теме, но это невозможно уложить ни в час, ни в полтора. Там каждый метод учета или группа каких-то да, народных методов, это вообще свой самостоятельный вебинар, но к чему я это все веду, к тому, что вы всегда можете с этим ознакомиться в сервисе бюро, да, у нас есть материал, законная оптимизация, там с подбором судебной какой-то практики, у нас есть чаты с онлайн-экспертами, горячие линии консультантов, которые, если онлайн-эксперты да, вам предоставляют подборку каких-то материалов, и конечный ответ на ваш вопрос, то эксперты горячей линии могут рассмотреть конкретную ситуацию, проблемную, которую вы им предоставите, и сделать индивидуальное решение. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Вот, надеюсь, вебинар наш был полезный. Начали мы с вами его с того, что со старой китайской да, пословицы. Происхождение, которое тоже находится под вопросом, иногда приписывается к Конфуцию а, о том, что страшным китайским проклятием является проклятие, чтобы ты жил в интересные времена или в эпоху перемен. Мы с вами живем в такую эпоху, докажется, да или у любое поколение, в общем-то, находит для себя какое-то а, происшествие, которое можно таким образом назвать. Главное, чтобы нас это не сломило. И чтобы наш бизнес и наша жизнь могли выжить в этой ситуации. Начали с вами с китайской пословицы, да? Давайте закончим китайским пожеланием будущего из книги «Перемен». Не знаю, будет вам видно или нет. Игра слов, да? Недоразвитость. То есть сейчас... Мы проявляем безрассудство, и нам не хватает опыта, ну так это и есть, мы с вами вебинар этот провели, что нам не хватает опыта выплыть в новых кризисных ситуациях. Мы можем допустить ошибки своей некомпетентности, говорит эта карта. Следуйте правилам и порядку, если не хотите пострадать. Не пытайтесь обманывать себя. Если вы поставите себе ясную определенную задачу или найдете более опытного союзника, то добьетесь успеха. Ваша настойчивость будет вознаграждена. Ну, при вас, честно, не жало. Ну, наверное, просто это китайская мудрость, да, карты. На все случаи жизни, где в любом случае каждый может найти для себя что-то полезное. Давайте будем мудры, давайте будем искать ценных союзников и выживать в это интересное время. Спасибо большое за внимание. До свидания.